Город спит, тишина кругом стоит, ни шума и ни крика. Во тьме лишь глаз два облика. Мелькают здесь, мелькают там, И что это, не знаю сам. Глаза едва видны во тьме. Ты спишь, они идут к тебе, и я не сплю, их четко вижу, они идут все.